Мексиканский наркокартель Халиска одарил жителей бедных районов страны рождественскими подарками. Мобилками, кроссовками, бытовой техникой и все ради того, чтобы местные хорошо относились к участникам картеля и не сдавали их полиции. Президенту Мексики Андресу Мануэлю о О'Братору даже пришлось выступить с заявлением на эту тему, он попросил граждан не принимать подарки от бандитов. Вместе с отчетов о подарками бандосы выложили в ТикТок видео с Красной площади в России, Они не золотой накладкой для рукоятки пистолета. На рукоятке аббревиатура РР кличка одного из лидеров картеля Лерикардо Руиза Веласко. Наркокартели в Мексике делают для людей гораздо больше, чем государство. А государство, вместо того, чтобы выполнять свою работу, говорит, чтобы подарки не принимали. Хотя и после принятия подарков, и без принятия подарков все равно, походу, наркокартели делают для людей немножко больше. А может и не немножко. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.